Друзья мои, всем привет! Я Димас, и вот мои руки. Сегодня будем снимать быстрый соус к шашлыку и не только. Это вот зеленую сальсу такой вот, аля мексика. С нашими отечественными крымскими чилийскими перцами такими вот. Ну, просто добавим болгарского для вкуса. Также будут присутствовать зеленые помидоры томаты, так как сальса зеленая репчатый лук, кинза присутствовать будет набрал тут уже у меня кинза заканчивается уже цветет, даже семена набрал вот такое небольшое количество ароматных вкусной кинзы если вам кинза не нравится, петрушку, укроп добавьте смело и в одну часть нашей сальсы мы добавим огурцы так как у нас нет авокадо и в нашей средней полосе авокадо не произрастает как бы мы добавим огурцы и в принципе даже без огурцов если мы их не добавим очень получится прикольный соус в первую очередь нам понадобится репчатый лук нарезаем произвольно нарежу кубиком и перец острый любой перец Естественно, лучше взять зеленый, не красный, так как у нас зеленое сальса. Если бы у нас была сальса роха, то бишь красная, мы бы добавили красные наши перцы, чили там, тому подобное. Тоже нарезаем произвольно, ну на четыре части, грубо говоря, перчик нарежем. Нам как бы не имеет значения. Все режем с зернами, чтобы вот у нас оставалась вот такая вкусная штука. Как бы зерна и все остальное, это самое вкусное в, в чили, в любом остром перце. Даже чуть-чуть вот оставляем плодоножку. И также вот болгарский перец, тоже зеленый, недозревший. Тоже режем произвольно, вместе с зернами. Как бы все это измельчится в бандере. Берем любую сковородку и все выкладываем. Перец лук. Перец лук это наша первая часть обжарки. Добавим сюда масло растительное и немножко чеснока потом. Если вы чеснок не любите, чеснок можете тоже не добавлять, но как бы неотдельная часть будет тоже. Чесночок это очень дополнение хорошее. Такие вот у нас перцы с луком масло добавим растительное все это обжариваем, добавим немножко соли и сахара нужно добиться, чтобы почти до готовности у нас обжарился наш перец, наш лук и немножко карамелизовался чтобы дать вкус такой немножко печеный из-за из этого мы добавим чеснок он тоже, тоже даст свои печенности и сладости Ну вот смотрите, мы поделили на достаточно ровные две части. У нас все горячее. В одну часть мы добавляем свежие огурцы. Мы их не обжаривали. Просто добавляем для свежести, так как у нас нет авокадо. В эту часть, по идее, должно быть добавлено авокадо свежая. У нас его нет, но он получится. Этот соус все равно очень кремообразный, достаточно долго сохраняющийся. Этот, естественно, со свежими огурцами долго не будет храниться. В один и во вторую часть соуса мы добавляем наш кимзу. И мы добавим вот такой заменитель лимонного сока любая сальса идет с лимоном или с лаймом сока где-то пол чайной ложки все добавили и еще блендерую все видите берем часть с огурцами и включаем блендер наш если у кого-то есть чаша можно в чаше все это сделать у нас погружной вот такой прекрасный соус получается смотрите на цвет Ну, реально в да? Хотя там нет авокады. Блендер почти наш справился полностью. Напомню, здесь свежие огурцы. У нас немножко пахло, сейчас уже не пахнет. Ну, горячий. Даже огурцы не спасли. Очень прекрасный. И приступаем к второй части соуса нашего. Без огурцов. Вот такая вот получается прекрасная сальса. если хотите можете ей дать остыть и сбить ее холодной смотрите цвет какой прекрасный как будто там есть авокадо, но там нет авокадо если там будет авокадо, она еще будет кремообразнее но здесь нет авокадо, здесь только перец, лук и э, зеленые томаты Не добавил я только сок с солью с сахаром э, пробуем на вкус если ваш что то не устраивает, добавьте еще соли сахаром. Ну, тут все замечательно. Чуть-чуть-чуть острит. Добавил я 3, 3 перчика всего лишь. И острота чувствуется достаточно сильно. Как бы для нашего обычного э человека, обывателя. Вот. Естественно, если кто любит поострее, добавьте больше. И каких-нибудь там острых перцев никак. мы Я добавил там обычных крымских каких-то. И такую заготовку можно легко Съесть сразу Либо закрыть в банку В данной ситуации мы закроем банку Ту часть, которая без огурцов Так как она более Закрываемая, так сказать, в банке И более этому способствует С огурцами она более, мне кажется Долго не стоит Вот, а это еще горячее Мы сейчас это закроем Так что это тоже заготовка на зиму Можете сверху полить все маслом растительным. Масло действует как консервант. Но опять же это не критично. Можете этого не делать. Одна баночка получилась. Вот такой вот замечательный сальца. Мы закроем. И дождемся наших друзей. Всем приятного аппетита. Если такая вот сальца интересная, зеленая вам была полезна, вам понравилось, что-то... Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, если вы что-то подобное делали. С вами был Димас. Сегодня мои руки и мой голос. И прекрасная вот такая вот мексиканская сальса. Все, всем пока-пока. Приятного просмотра.